всем привет сегодня расскажу о таком якобы простом действии, как знакомство с материалами дела набросал небольшой план всего лишь на 27 пунктов значит первое что вам понадобится это таблица учета корреспонденции об этом я рассказываю как ей пользоваться и как ее правильно заводить вот эту ссылочку я оставлю в описании к видео то есть это образец шаблон подобной таблицы Вот в таком виде эта таблица доступна для всех как ей пользоваться я рассказываю вот в этом вот видео, тоже ссылочку оставлю в описании к видео. Видео называется «Урок переписка системы или секреты обжалования». Очень полезная таблица, советую всем ее использовать. Она немножко автоматизирована и позволяет отслеживать сроки любых отправлений. Дальше готовим бумагу на ознакомление с материалами дела. Образцы я все приготовил, тоже будет ссылка в описании к видео, образцы будут прилагаться, плюс еще можете дописать, если у вас есть аккаунт на госуслугах, можете также требовать, чтобы материалы дела и доступ к самому делу был предоставлен через ГАЗ правосудия. Все это вы найдете в образцах. Ну, естественно, вам нужно будет эти образцы немножко под себя переделать, потому что в зависимости от ситуации, какой кодекс используется, Уголовно-процессуальный, либо гражданская процессуальный либо кодекс административного судопроизводства, либо коап. Этот файл я тоже прикреплю, вот этот, который на экране видите. Тоже будет доступен по ссылочке. Можете попробовать вот этот вариант. То есть, я вот недавно выяснил, что дела могут направляться в трехдневный срок с заказной почтой и с, с рассыльным. То есть можете все материалы дела получить по почте. Можете такое, такую бумагу написать, что хочу получить трехдневный срок на почту. Так, отправляем эти бумаги. Опять же, несколько способов отправки. Это канцелярия через газ-правосудия. Чтобы через газ-правосудие вас приняли к рассмотрению, нужно обязательно распечатать, поставить свою роспись или подпись, кто что ставит. И вот эту бумагу с вашей закорючкой отсканировать и в отсканированном виде уже отправлять через газ можно также отправить по почте ценным письмом с описью либо курьером еще один вариант недавно выяснился это так называемый судье напрямую в руки сразу под визу он у меня бурлузский принял воле в ходе беседы и сразу поставил визу Ознакомить. Желательно это, конечно, делать под аудио и под видео. Бывает так, что черная мантия ушла, засела в процесс, или нету ее, или в отпуске, или еще что-то. В этом случае идем вот по субординации. То есть при его отсутствии председатель суда или его заместитель. Либо уполномоченное лицо, ну это обычно секретари, делают соответствующую отметку. А поручение работников аппарата суда ознакомить с материалами дела. Ну, полномочное лицо еще есть такая должность, как администратор суда. Мало кто знает, что такая есть должность, но они там есть. Это самый главный, кто находится в суде и отвечает за все дело производства в суде. В течение трех дней нужно прям связываться с ними и, как сказала одна из работников так называемого суда, прям долбить их. Сказали к вам обращаться. А мне что делать? Никто трубки не берет, дело найти не могут, дело неизвестно где. Мне как получить? В здание не пускают? Ну, что это? сто восемьдесят 184, если трубку не возьмут, что мне делать? Звонить, долбить, пока не возьмут. Долбить прям? И прям долбить. Я что, я, я ничем помочь вам не могу, я не веду эту судью. Вела бы, сказала, да, хорошо. Обычно всегда на ознакомление, когда присылают, в первую очередь эти заявления отрабатываем. Известно, девушка. Благодарствую за теплые слова, за адекватные. Буду Извини, долбить. мне кажется, не особо были адекватные. Нет, абсолютно адекватные. Буду, буду долбить с вашего совета. Благодарствую. Угу. Прям долбить. То есть звоните секретарю, помощнику и спрашивайте, когда вы меня ознакомите с материалами дела, когда я могу прийти и ознакомиться. Если даже они вас при, пригласят и скажут, все, все готово, можете приходить, обязательно нужно уточнить. Прошито ли дело, пронумеровано ли, скреплено ли печатью, росписью ответственного лица, пронумеровано ли. А то сколько раз приходишь, то страницы отдельные какие-то валяются, то номеров нету, то еще что-то, то протокол не готов, то еще что-то не готово. В общем, сырые дела постоянно подсовывают. То есть на, это, на подготовку дела к ознакомлению у них есть максимум 3 дня. Через 3 дня ну, 100% должно быть готово. Дальше идем знакомиться с материалами дела. При любом заходе, и неважно, что это процесс или ознакомление с материалами дела, обязательно пишите все на аудио происходящее. Причем аудио нужно включать до захода в здание, а выключать только при выходе из здания. Видео это по желанию. У меня это все делается в двойном экземпляре. И аудио, и видео сразу на два телефона. Какие уловки системы бывают при знакомлении с материалами дела? Ну, бывает так, что просят паспорт дать, прям в руки. Не давайте, я вот так держу тремя пальцами и не отпускаю, то есть, ну, это не вырвать никак. Вот, знакомьтесь, у меня в руках. И то это редко делаю, по идее, паспорт там не, не нужен. А еще просят снять копию с паспорта, тоже, тоже не позволяю. Вот, вот в руках, держите, смотрите. А еще просят пролистать паспорт, чтобы увидеть прописку, точнее регистрацию. Прописка мало у кого стоит, они хотят именно посмотреть на регистрацию. Тоже не позволяю. А еще подсовывают подписку по уголовной статье, что не дай бог вы испортите какой-нибудь листок. Хотя как его можно испортить, я не понимаю. Ну, я, мне, в общем, раза три или четыре вот такую подписку подсовывали по уголовной статье ответственность. ответственности. Об уголовной ответственности за порчу материалов дела предупрежден. Я даже не прикасался к ней, говорю, не буду ничего это делать. Хотя вы там и угрожали, что тогда не ознакомим и все такое. С нас требуют отправить расписку, вот предлагаю написать. Опять предупреждение об уголовной ответственности? Да, он так, интересно. На каком основании? А что, порчу? Опять порчу, да? Так вы же в курсе, что я ни, ни одного дела не испортил ни разу. А, ну, с нас требует. Ну, с требует. Вы отказываетесь на закамлиться, если я не... Это бумажка, не предусмотрена законом. Я А Мельченко тоже самое пыталась. Очень просто вот расписка, то есть, о об уголовной ответственности. Да я в курсе, я в курсе. Это я уже проходил. А, Я да. не собираюсь портить дело. Я помню, то есть вы не да? А на каком основании это Все ну, хорошо. Нормативно правну. А, назовите, на основании да. которого вы вот эту расписку подсунули. Ну, сейчас первый раз 394 указаны. Там не написано, что при ознакомлении а, с материальным да. делом нужно это. Это вас просто предупредил. О чем? Пожалуйста, О чем предупредил? В итоге знакомили. Все нормально. Еще одна уловка – это типа придите завтра, еще не готово, и все такое. То есть, если вот три дня прошло после направления бумаги, и вам говорят, придите завтра, еще не готово, то можно спокойно от руки писать акт, что нарушено ваше право на ознакомление с материалами дела. Фиксируйте дату, время, там роспись, желательно двух очевидцев. И этот акт можно уже потом отправлять и прикладывать к жалобе и к другим документам. В том числе к материалам дела, это потом поможет при апелляции. Еще бывает, что торопят, говорят у нас там, а обед вы не успеете или еще что-то, или давайте побыстрее, но у нас нет времени. Никто не имеет права вас ограничить во времени при ознакомлении с материалами дела. Можете там, присесть, там, достать блокнот, знакомиться, фотографировать на аудио, на видео снимать, что хотите читать, сколько вам нужно. Никто не имеет права вас это ограничивать во времени. Так возникает вопрос: что делать, если не знакомы с материалами дела? В этом случае направляем возражение на действие председательствующего так называемой черной мантии. Ну и используем совет той самой женщины из Сургутского городского суда, которая посоветовала долбить, прям долбить, пока не ответят. Когда вы направили первую бумагу на знакомление с материалом дела, посылайте тут вот, в течение трех дней, прям если время позволяет, можете прям тут же повторно утром, днем и вечером, три, три раза в день такую бумагу повторно. Бумага на ознакомление с материалами дела. Через ГАЗ правосудия это очень легко делается. Образцы тоже приложены таких жалоб. Делайте приписку, что до настоящего времени не ознакомлен. Нарушено право на защиту, если вы защищаетесь. Если ваша персона в качестве ответчика. И право на ознакомление, ну, в любом случае, на ознакомление нарушено. Составляйте жалобы. Образцы тоже приложены. И направляйте на имя председателя суда, так называемого, в районный суд, в Верховный суд, в судебный департамент, в ККС, Совет судей. При желании можно в Следственный комитет за халатность. Особое внимание при ознакомлении с материалом дела обратите на аудио-видеоматериалы, которые при этом обычно формируются. Ну, вот, Скажем, Уголовный кодекс, Административный и Гражданский. Там введение аудио и письменного протокола обязательно. А в кап, насколько я помню, не предусмотрено. Так что в случае введения аудиопротокола и видео обязательно истребуйте эти материалы. То есть они их обычно предоставляют... То есть, вот тут как у меня было. Приносишь флешку, даешь им пустую. Они там через 5 минут приносят, и это, там уже это, аудио и видео протокол. Либо вот последний раз мне просто взяли и на CD-диск записали любезно. И сами мне CD-диск отдали. Все. Я пришел домой, поставил дисковод, все нормально, скопировал. Правда, они его обрезали, естественно, как им выгодно. Но на этот случай у меня была своя аудиозапись. Я ее всегда веду. Кстати, по закону вы имеете право на прослушание, и просмотр аудио-видео в отдельном помещении. В присутствии сотрудника так называемого суда. Прям там на месте. Так, как знакомиться с материалами дела? Вам понадобится либо телефон, либо фотоаппарат. Ну, то есть вот с этой папкой. У кого-то тоненькая, у кого-то толстенная, у кого-то по 4 тома. То есть вот это все нужно сфотографировать. Нет, не сфотографировать, а на видео заснять. Самый лучший вариант – это заснять на видео. Я раньше тоже фотографировал, но на это очень много времени уходит. Пока фокус поймаешь, пока, ну, пока сфокусируешься, пока стабилизируешь руки, чтобы не дрожали. Потом еще надо нажать аккуратно, чтобы сфоткалось, чтобы опять же телефон не дрожал. А видео очень удобно снимать и очень быстро, и намного эффективнее. И плюс, в любом случае, даже если вы сфоткаете, вам в любом случае нужно видео заснять, что э, такие то именно бумаги присутствуют в материалах дела. То есть непрерывное видео, листая все дело. Я вот последний раз 10 уже знакомился именно, именно снимая на видео. Не забывайте включать освещение выставлять, либо на подоконник дело ложить, чтобы свет был хороший либо включать вспышку либо сторонний фонарик какой-то рядом при съемке видео используйте минимум разрешения 1920 на 1080 это Full HD поковыряйте на настройках телефона и настройте заранее отдельные мелкие документы можно фотографировать но это оставьте на потом, после того как вы заснимете видео листая дело от начала и до конца то есть от корки до корки после этого только фотографируйте отдельные бумаги. И при этом можете включить фоторежим. Документы называются, тоже в настройках телефонов есть. Он сам границы обрезает. Допустим, вы там фотографируете, у вас там лист такой, а по бокам еще там стол присутствует или еще что-то. Вот, он это все обрезает и делает, ну, распознает, что это документы, и обрезает все границы сам. В видео снимаем вот этой папки от корки до корки с оборотными сторонами. Сейчас покажу пример. Вот так выглядит папка. Это ее лицевая сторона. То есть уже края все обрезаны. Если попадают ваши пальцы ничего страшного, это дело не мешает. Но ну, желательно без них, конечно. И снимаем видео вот до последней страницы, чтобы было видно вот это вот всё прошивание что тут нет ни печати, ни росписи. Просто сшиты и ничем не проклеено. И саму корку, и еще желательно с той стороны тоже. После ознакомления с материалами дела у вас. Попросит, потребует расписаться о ознакомлении с материалами дела. Обязательно там укажите, присутствует ли нумерация, как она написана, ручкой или карандашом, прошито ли дело нитками, скреплены ли нитки клеем и бумажкой небольшой, где написано количество листов. Должна обязательно быть круглая печать и роспись должностного лица, причем фамилия написана полностью и должность тоже. Если это все не указано, обязательно вот в этой расписке указываем это все, все эти детали. А также указываем на то, какие материалы дела отсутствуют. Допустим, бывает так, что так называемый черная мантия говорит, что в дела присутствует тот или иной документ, а по факту оказывается, что его там нет. определения или, скажем, решение собственников обязательно об этом тоже пишем вот в этой расписке научитесь расписывать все недостатки дела и выявлять их сразу на глаз мгновенно и все, обо всем этом пишем именно вот в этой расписке обычно ее прикрепляют к материалам дела данную расписку ну, я обычно такую надпись оставляю на внутренней корке предпоследней странице то есть материалов дела есть Вот тут видно что не прошито и... На предпоследней странице обложки самой пишу вот все, все, все, что выявил. Потом приходим домой, включаем видео, которое засняли. И с этого видео делаем с помощью программы, ну, я вот использую пикпик, можете другую программу любую использовать, которая умеет снимать скриншоты. И, то есть я смотрю видео, ставлю на паузу в определенный момент, где максимально четко видно изображение определенной страницы. То есть, чем видео удобно, оно снимает 24, иногда даже 30, иногда даже 60 кадров в секунду. Поэтому поймать четкий фокус именно документа с четким с изображением очень легко. То есть, не поймали, чуть-чуть перемотали назад, опять ставите паузу. Рано или поздно поймаете хороший кадр. И вот потом делаете, снимаете скриншот и сохраняете его в отдельную папочку. У вас получится очень много фотографий. Ну, вот пример моего ознакомления с материалами дела. Э -э вот это, значит, само видео с материалами дела. А это вот скриншоты, которые я понаделал. Ну, естественно, я их развернул потом. То есть они изначально... Ну, вот, вот, вот такой скриншот был. Что видео уже повернуто. Вот такой скриншот был. То есть я каждое изображение поворачивал вручную. Можно это дело, конечно, автоматизировать при желании. Дальше с этими фотографиями. Вот у вас получится такой, такая папочка с фотографиями, полученными из видео. Вы эти фото берете и нужно произвести коррекцию цвета, яркость, настроить контрастность. Ну, это при желании вот этот пункт. То есть, кто соображает, может это сделать легко с помощью таких программ, как Photoscape. Границы можно легко обрезать с помощью программы Paint. И обязательно сделайте компрессию всех изображений через ну, множество сервисов есть. Набирайте компресс JPEG в Google или в Яндексе и множество сайтов, которые делают это онлайн. Но Обычно они по 20 файлов за это позволяют компрессировать. То есть это сжать размер без потери качества. То есть, бывает так, что у вас вы скриншот сделали, а у вас скриншот весит 5 мегабайт. А после компрессии он весит всего 200 килобайт. Большая экономия времени при пересылке, при архивировании и так далее. Дальше каждый файл переименовываем в соответствии с данным шаблоном. Это идет нумерация, именно номер. То есть вот, допустим, вот тут первая страница начинается. Вот идет первая страница. А все, что до этого, ну, я пишу с подчеркиванием 001, 002. То есть подчеркивание делаю и небольшое описание, о чем вообще этот лист. А сами материалы дела, именно вот, нумерация идет. Вот в правом верхнем углу идет единичка стоит. Они обычно карандашом делают. Ну и соответственно файл называется 001. И дальше идет дата. Дата, формат, две цифры год, потом две цифры месяц и две цифры число месяца. Дальше пишите короткое описание и номер страницы самого документа. Бывает так, что какое-нибудь исковое заявление оно присутствует там на 10 листах. И, соответственно, у вас вот здесь вот будет номер каждого листа, который указан в правом верхнем углу карандашом. А здесь будет указан номер страницы с это, самого искового заявления. Переименование файлов очень важное. Позволяет отслеживать хронологию событий и не только по номерам страницы, но и по дате. Дальше у вас получится вот такая папка с такими документами, с фотографиями. Вы это все архивируете. Вот я вот здесь вот сделал архив. Этот архив заливаем на хостинг куда-нибудь, на Google Диск, либо Яндекс Яндекс.Диск, либо другие какие-то хостинги, либо там в Telegram пересылаем. То есть формируем желательно ссылку. На, на архив, который залит в интернет. И уже саму, саму ссылку отправляем заинтересованным э, людям, там консультантам, правоведам, ну всем, с кем хотите поделиться материалами дела. На этом ознакомление с материалами дела, в принципе, окончено. Но я вам советую, если вы находитесь в стадии рассмотрения дела, то следующие пункты помогут вам при апелляции. Потому что когда начнется апелляция, вы туда дослать ничего уже не сможете, когда уйдет в апелляцию. А до тех пор, пока дело находится в первой инстанции, либо в мировом так называемом суде, вот это все можно и желательно делать прямо по ходу. И не важно, что у вас там уже вынесено решение, у вас есть там от 10 до 30 там дней обычно для, на обжалование. Вот за это время можно вот это все сделать. Что нужно сделать? После ознакомления с материалами дела вы составляете свою опись, составить протокол, опись материалов дела. Образец тоже прикладываю. Выглядит это примерно вот так. Номинование документа, номер листа дела и дата документа. И вот такой список. Заполняйте таблицу и приобщайте к материалам дела. Пригодится в апелляции. После подготовки данного документа отправляем его сразу. Также советую подготовить свои аудио, то есть то, что, то аудио, которое вы записали. На их аудио даже не рассчитывайте, они по-любому обрежут, вырежут это и оставят только то, что им надо. Берете свои аудио, отрезаете там, заход здания, проход судебных приставов, там, ожидания в коридоре и все остальное. Ну, Я обычно начинаю то есть, с того момента. Самое начало у меня начинается там при заходе в кабинет, либо уже с первых слов черной мантии. И окончание это, когда объявлен перерыв, либо объявлено объявляется закрытие после устного решения. После этого можно все, тоже все отрезать. Важно именно то, что происходило в кабинете. И при этом нельзя ничего вырезать. У вас получится аудиофайл в итоге. Желательно его сделать в формате mp3, дальше по этому аудиофайлу нужно составить свой письменный протокол, образец тоже прилагается. Ну, вот, например, заседание заседания был подготовлен такой протокол фиксации на 24 страницы. То есть каждое слово, каждая роль, так называемый судья, истец и ответчик, и там еще секретарь заседания что-то говорила. Вот, нумерация, время аудиозаписи, причем вот смотрите, аудиозапись начинается вот, то есть, заход здания, все это вырезано, то есть, вот, первая фраза была, проходите, ну, соответственно, аудиозапись моя начинается именно с этого, и вот, на 24 страницы, каждое слово, каждая буква, все учтено, всего 453 записи на час 34 минуты, и последнее слово, это заседание на сегодня окончено, Все. И вот такой документ готовите и тоже доправляете сразу же с требованием приобщить к материалам дел. Потом берем это аудио, пишем на флешку, если не жалко, сейчас флешки в принципе дешевые. Либо на флешку пишем, либо на CD-диск и направляем вместе с бумагой. Образец я тоже приложил. Ну, допустим, приобщить видео, которое снималось. Только обязательно переделайте, что видеосъемка велась именно в таком-то заседании. В общем, приобщайте свою аудиозапись, свою версию аудиозаписи происходящего к материалам дела. То же самое можете сделать с видео, записать на флешку или CD-диск и приобщить к материалам дела вместе с бумагой. Ну, и последнее это замечание на письменный протокол. То есть, вот смотрите, я вам покажу, да? Вот. Заседание с Бурлуцким было дважды, то есть 21 и 22 числа. Мой протокол аудиофиксации я передел в письменный вариант, и он занимает 24 страницы. Со второго заседания занимает 8 страниц, то есть всего 32 страницы. А Бурлуцкий сочинил письменный протокол заседания по неизвестному делу, ни номер, ничего не указан. И У него почему-то только 21 апреля, он, тут вообще про 22 апреля не, не ведется речь. То есть, он оба заседания слепил в одно, и всего лишь 11 страниц. То есть, две третьих он вырезал. Единственное, в чем они не смухлевали, это подписали не 21 числа протокол, а 27, то есть, в день его изготовления. Но при этом прислали поздно вечером, где-то часов 7 вечера, то есть, после рабочего дня. Ну, наверное, специально, чтобы выиграть хотя бы один день. Потому что на внесение замечаний на данный письменный протокол, который был урезан на две трети, есть всего пять дней с даты именно подписания протокола. А Подписан он был 27 апреля. Образцы я тоже все приложил. То есть вот это все вам очень пригодится при подаче апелляции и при оспаривании действий и бездействий так называемой черной мантии и с, также секретаря там и других должностных лиц. На этом все. Всем благодарствую.